Я, наверное, И часто не слышно, к сожалению. Я сейчас возьму, видимо, другой компьютер. Ну, может быть. Но я пока Аарону а, а, ск скажу, что мы с Александром начали, Александр дал как бы эту тему, мы ее развили, потому что ну, надо начинать с детских садиков даже, там правильно детей воспитывать. Ну, а где взять воспитателей для, для детских садиков? Тут проблема курицы и яйца. И мы вспомнили, что вот взять... сеть уже хорошая. Вот есть... Где взять воспитателей? Сейчас, секундочку. Вот. Я сеть... могу сказать, на самом деле, почему это начало. Вы не дали мне довести до, до точки а развития. -то Давайте давай, доводите до конца. И есть уже, нет, только одну фразу. Есть уже сеть хорошие, где и воспитатели есть. Так это тема, о которой говорил. Вот харитивная сеть детских садиков, она хорошая. И может, от нее надо как бы, от того живого, что есть, должно другое заразиться в жизни. И надо о ней, может, мы хотели услышать. Да, я возвращаю Александру. Если я, э, а, я прошу прощения, Александр, а то, что мы учили про пиетизм с вами, ведь, ну, Тридцатилетняя война в том числе означала полное разрушение ну, существующих систем ну, существующей или существующих систем какого-либо образования. По ряду причин. То есть, то, то есть как бы институты Скажем так, образование были были ну, исчезли к началу деятельности основателей петизма, разве не так? В общем-то да. Ой, Александр, а, а вас тут хорошо видно, но хуже слышно, намного, очень слабый звук. Не, можно громче говорить. Нет, нет, нет. Александру надо что-то поправить будет. Что-то у вас другой микрофон видно, или что? Да, у него да. надо сильно поднять чувствительность, или к нему, или постучать по нему, хотя бы узнать, где он. Иногда думаешь, что он в одном месте, а он в другом. Так, Аар, а, Аарон, то, что вы говорите, мы тоже проходили, потому что. На заре советской власти как раз вот эта новая система тоже была выстроена. Она была, она очень хорошо детям мыла мозги в нужную сторону, да. Она тоже как бы на новом месте возникла. Старая была уничтожена. Особо си-честные не было, было не так много. Вы про Германию или про Россию советскую Россию? Нет, что-то Александру надо действительно или сильно громко и приблизиться к микрофону, если технически не удается. Минуту. Я... Или, или может вот этот э, наушники с микрофоном где-то снять и перенести. У меня нету. Так, сейчас я посмотрю. Вот спикер. Так, есть 100%. Так, сейчас минуту. Я сейчас, я сейчас постараюсь. Я просто О, О, Отлично. отлично. отлично. Что-то вы сделали, хорошее, да. <смех> uh -huh. все. Ну все, значит, я сейчас еще восстанавливаю видео. So. Вот. В реальности я просто смотрю, что, что происходит. И это происходит, к большому несчастью, и то, что здесь у нас вот в, среди всех Кипас, Ругал, Датили, или умни. все, Александру, звукозапись включить. В смысле, просто за. включить, а вы дайте мне разрешение. А, а, а, а, сейчас, сейчас, сейчас. Алло, рекорд, я уже да, дал вам разрешение. Все, мы сейчас включим. Да, да, вот. все, мы, мы с вами. То, что и вы вот доска уже среди датели у них здесь, и среди то, что называется Modern orthodox в Америке довольно очень сильные проблемы именно с тем, что как удержать вот молодой, если смотреть, что происходит, то там проблема уже не, не то, что они это уже не в колледжах и а университетах, а это они начинаются существенно. То есть колледж университеты уже приходится свои либо либо уже с определенными взглядами либо э, они подпадают в влияние своих товарищей там. да, да, да. Вот. колледж-университет это все-таки не детские сады это же школы Ой, и, сначала нет. в детских садах уже очень многие понятия, уже многие понят отношения, вот то что мы сейчас то что мы видим это к сожалению в детских садах и младших классах школы потом уже, то есть это уже даже к 10-12 годам то есть потом уже, потом уже исправлять уже намного тяжелее. М -м. Могу еще одну ноту в то, что Александр говорит, внести? А вот скажите, прав я или ошибаюсь? Что может харидимная система это единственная, где э, сильные харизматические люди идут в младшее образование? Или уже тоже? Нет. Я не я даже, я даже, Михаил, к сожалению, не могу вспомнить ситуацию, когда, когда это исторически было. Возможно… Ну, школьное образование точно еще идут. Школьные учителя хорошие… Возможно, возможно, учителя младших классов, то есть система отбора, набора учителей младших классов, она более открытая, чем система набора учеников, учителей в Талмуд и Еши. Может быть, там можно, может быть, там можно пробить. Может Не пробился, я разбился. Да? Подождите, подождите. Все-таки кто идут э, в Талмуд Мне, по, по крайней мере, вот смотрите, я прихожу в Хабадный Миньян, и я вижу тех, я вижу там людей, которые в Тараке, я вижу, что это продвинутые люди. Нет, Михаил, вы я не... Я вижу тех, кто там учителя. Я вижу в Миньяне тех, кто говорят, я учитель у маленьких детей. Я вижу, что это продвинутые люди. Вы не сравниваете Хабад. А, ну, это... я как пример. Нет, Нет Хабад это плохой. Хороший пример. Хабат ⁇ это фактически, ну, как раби Мошев-Эйнштейн, институциализированный в учебном процессе. Если не считать некоторые минусы отдельные для хабата, а я считаю раби мошев одним из гений нашего времени. Подождите, расскажите ну, пару слов. Не все, все... Э э, харидимный Рабиноши поисок, то есть э, тот, кто да, да, давал законы, э э, принимаемые Харидимным обществом. При этом он оставался... Э современным человеком, интересующимся всем. Сейчас я, я вам скажу просто. Он жил в тот момент, когда в Штатах начал... То есть до того момента и потом он жил и творил. В моменты, когда в Штатах развивался Нью Дил. Когда а? росла эта программа... Ну. Скажите прогрессивное... хоть какая эпоха. Назовите. Шестидесятые годы, война во Вьетнаме. А, понятно. Все. Одновременно, одновременно с этим в связи с войной, с войной во Вьетнаме. Ну так, так, в общем, такие внешние причины. Не да? дил Экономическая, экономическая программа Линтон Джонсона, наверное, да, начинавшаяся. Да? Ну, да, да, которая это, это, предоставила это, это большое, большое, большое сообщество Big Society, это где-то 64 -го года ага. одновременно с этим то есть это как бы то есть можно то есть то что нас интересует это можно было быть религиозным евреем соблюдающим заповеди и при этом зарабатывать деньги оставаясь в рамках бизнеса и всего прочего. Да, Кроме да. того, одновременно с этим, это, это такой социальный фон. В связи с войной, с войной во Вьетнаме, э, э, молодые люди, которые не хотели идти э, воевать, Нет стали приходить ешивы, которые давали освобождение для старочек от армии. Таким образом, резко выросло количество религиозных людей. Все это пришлось на шести, конец 60-х, начало 70-х годов. Да, есть было много причин. То есть Я, я, я не, не хочу как бы убирать, что в связи с победой 60 войне действительно вырос, дико вырос во всем мире. Даже в Советском Союзе вырос интерес к иудаизму. То есть, какие экономические причины. На этом фоне в Соединенных Штатах появился действительно Гаон, гений нашего времени. Роберт Мойше Эйнштейн, который сформулировал, давал Аллаху, превращал Аллаху то, что из того, что Че, по, почему нужно было жить в местечках, то, как что, что по ней можно было жить, живя в современном городе. В современном обществе, в современном индустри, постиндустриальном, наверное, индустриальном обществе, в большом городе. То есть о, то, мы мало себе можем представить, что, что изменится. Как минимальный пример, который дает дает представление о том, что он что он сделал, то есть я два примера, дам. Один из примеров это то, что он дал Аскаму согласие на появление комментария Геморе Раваштейнцальца. Раваштейнцальца. Да? А второе, анекдот, точнее правдивая история, когда в современном Иерусалиме какой-то преподаватель по кашруту дает урок для женщин и говорит, в частности, такую фразу. Невозможно иметь кошерную кухню, не имея двух раковин. Одну для мясной, другую для молочной посуды. На что встает какая-то женщина и говорит, прошу прощения, но мой дедушка, у моего дедушки была только одна раковина. И он ел кошерную пищу. У него была кошерная кухня. На что и лектор, преподаватель говорит, наверное, все-таки ваш дедушка не очень хорошо знала Аллаху. Э, женщина с гордостью говорит, мой дедушка был равен Моши mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Э, т, То есть я, я все, все, все это затянувшиеся предисловия, я, я просто хочу сказать, что... А, mm -hmm. uh... вам только надо включить запись, потому что ваш голос плохо слышно Тему... у нас. Ой. Прошу прощения. Прошу прощения, Ирозии. Ой. Ну ничего, ничего, включайте. Я... Какого-то времени будет. А, а, не, у вас включен. А, нет. У меня включено было. А, я... а, ой, извините, я у другого. Ладно, все, извините, я перебуду. А, вы, вы. Ладно, переб... А, у вас у нас опять два арана, я понял. Да, здравствуйте, извините, пожалуйста. Здравствуйте. Да, да. Привет, -то. Извините, я вас перебил на середине фразу. Очень да. очень извиняюсь. Я, собственно, все, что я хотел сказать, это действительно было некое явление, которое, кроме того, это человек, который не боялся э, признаваться, что он э, любит, любит сейчас, прошу прощения, что он любит, э, любил в детстве, в юности читать Пушкин, и еще какие-то светские, что не типично для ровины. Вот э, э, э, вот такого нам э, такого подхода, ну, втор, следующий был э, равенштейн но ну, он вообще был из другой среды, а Рафмой Шетенштейн был из ревизионной среды. Э, вот таких э, так, такого нам не, не очень не хватает для того, чтобы определиться с, э, с подходами, правильными, современными подходами в образовании. Прошу прощения, Александр, я, я, я занял... Но, Аарон, мы, мы, мы от вас как раз хотели узнать еще одну вещь, если можно. Вы, вы когда-то говорили, что вот э, если ты себя неправильно, плохо ведешь, то первое, чем тебя накажут, твоих детей не, не возьмут в харидимный садик. Значит, харидимный садик э – -э -э. это что-то, что дает что-то очень хорошее хорошие, Что вы можете нам, людям, которые не знакомы с этим совершенно объяснить а что же такое потеряет человек, который там неправильно себя поведет и не, вы, совсем не, совсем не смогут так. попасть в хоридивную детскую не сад. совсем так, э, так система... не, не уходите от темы я конкретный э, вопрос, вопрос детских садов как раз достаточно детских садов как да. раз достаточно открытая и, что там такое, что нам не хватает? Я вас сужаю и, в вопрос, потому что вы все время просто... в другие темы уйти. Нет, она, она как раз достаточно открытая. А вот на переходе от детского садика, даже очень хорошего, в школу, ну, в хедер имеется. Хороший хедер у вас, если вы неправильно сидели идете, может возникнуть. Все, все равно возникнуть. я вас настойчиво в третий раз возвращаю к моему вопросу. Что есть хорошего в хоридимных детских садиках? Немножко неправильно, не хорошего, что есть отличного? Ну ладно. Я понял двойственность, гостенности Александра. Давайте, я не проводил социологический опрос. Расскажите свои впечатления. Мне просто, мне просто повезло. Власти. Мне просто повезло, что три, четыре из из четырех пяти, шести детских садов, которых учились мои дети, в Израиле. Пять было, ну пять учительниц детских, детских садов, Ганемия, да, как они называются, были очень хорошие. Очень хорошие. И, наверное, э, это не значит, что я не видел... Э, Подождите, нет, но вы как... опять хотите в сторону идти. Расскажите они... нам три минуты про хорошие, а потом про остальное. Они... они искренне любят детей, искренне хотят, чтобы дети развивались. Искренне старается, чтобы любые дети, в том числе с гиперактивностью, хорошо себя вели и не, не задевали, не ущемляли, не мешали развитию других детей. То есть таких преподавателей Ганенов, которые, ну, которые именно занимаются детьми, они сидят большую часть времени своей работы на стуле не смотрят смартфон в кредитном обществе на детских садах можно найти наверное больше хорошо это еще связано с тем что они умеют лучше чем... э -э да наверное потому что расплава, они, умеют? Потому, потому... они умеют потому что у них в общем то у всех есть опыт работы с большим приобретенной в семье опыт работы с большим количеством детей кроме семьи они росли в больших они росли в больших семьях они помогали мамам, тетям дядям, ну всем родственникам девочки естественно девочки приобретали навыки это работает так Девочка, которая получается работать с детьми, ее больше приглашают посмотреть за детьми. За это, естественно, в кругу своих, ну, здесь за это что-то платят. Она заинтересована в том, что, ну, если она не полная. Внутри семьи ее как-то поощряют, да? Внутри, да, внутри большого круга семьи. Расскажите, в какой форме это? Просто деньги дают или что? Да, скорее всего, деньги, да. Только, да это, скорее всего, дают деньги. но ну, для соразмерные подростки, не ну, да. деньги. Я Профильм. слышал, даже тарифы в час столько, сколько, сколько тебе лет. <связь> я, я этого не знаю. Это старое время. Я может, десять лет лет лет назад. Сейчас <связь> инфляция немножко, может, немножко я, я, я, я не знаю таких подробностей. Я могу спросить у своей дочери. То есть у них вот этот опыт, чистый опыт, да. и он передается дальше. Да? У нее нет большой семьи, но за счет того, что... То есть у нас нет здесь в Израиле большой семьи с большим количеством детей, но за счет того, что она помогала, устраивала на лето детские сады, она, она считается хорошей метаплод, наверное, бебиситтер, да? Это... ну, тот, кто занимается с детьми. да Ее приглашает и приглашают Бедный что? русский язык. Ну я, я. Ну что Может, народ нам слово найти. Как? Да что, сиди? Я не знаю, воспитательница. Воспитательница, да. Ну, Ну, а она работает именно как воспитатель. Нянечка. О, нянечки. Нет, нянечки это плохое. Ну, хорошо. Почему это хорошее? Пушкинов вспомнил няней а... сейчас... няня, не нянечка, а няней да. Большой я... няней еще был прекрасный фильм советский я, ты... я ответил на вопрос. А, вы только начали отвечать. Это очень глубокая и хорошая тема. Вы ее только коснулись. Я, я знаю, хотите перейти к критике? Нет. Ну, я вы хотела, знаете, я когда, хотела... когда единственное. Я хотел, хомошее... Чтобы то, что я говорю, было сейчас, Вот сейчас вот оля... оля... этого слова О, нет. О, О, я, я хочу. Мы с Александром договорились, что мы будем вас пытать. Так что вы не, не думайте, это все оговорено. Это очень важно. Арон, вы даже не представляете, если есть одна живая система, а другие полуживые, надо живую больше изучать, а не рассказывать, как другие плохо живут. Давайте я теперь покритикую немножко. Нет, нет, я вас не отпущу. Дайте мне еще по секунду с хорошим побыть дайте ну, мне можно... с хорошими еще чуть-чуть побыть по, по, по, по, по я, я, я вспомню еще а, да, ну, вот извините, Арон что я хочу сказать, что Александр уже просится давно да, а да. ну так, я боюсь, уведет нас от этой темы я хочу сказать что... я не уведу от этой темы а, все-все, извините извините. я просто хотел добавить, что возможно еще и один... <свят> это что в общем-то в едином обществе не так много возможностей особенно для женщин профессий, куда они могли бы пойти ой, ой, ой вас опять слабо слышно Александр, вы, вы уходите от нас это это возможно Александр. сейчас это не так потому что женщинам э, в общем сейчас более-менее ну, скорее уже более разрешены разные профессии ну, да. многие профессии сейчас я закончу да. что я закончу что правда да. совершенно э, Говоря по-русски, извините, не западло. для женщины, то есть, которая имеет диплом и хорошую работу программиста, получить, родив ребенка, получить, ну, по мере воспитания ребенка, получить диплом ганенет, то есть, э, работницы сада, и позаниматься 2 три года маленькими детьми. Да. Да. То есть для нее это не понижение для женщин, религиозной женщины, это не будет понижение статуса. Не, статусе, не понижение а, статус. а наоборот, ну и более того, экономически она не сильно проиграет. <coughs> По совокупности. Да. Понятно, да? По совокупности. Да. Она ну, что еще есть, в, в этом же месте будет ее собственный ребенок. Пристроить. Да, да, да. Конечно. Ну, это идея. Да? Это, это, это перушь. Это, то есть это идея, почему она это делает. Но как бы важно, что для нее не будет понижения статуса. Да, да. Еще, еще одну вещь я хочу вспомнить. Есть вот эти приближающие семинары, Арахим, да? Угу. Туда приходят там, Алимы, например, у которых маленькие дети в первый раз. А в следующий, ну, это семинар, когда люди в гостинице там два-три дня проводят. А в следующий раз они уже приходят, потому что дети их просят прийти. А там взрослые ведут уроки, и девушки, там, грубо говоря, 14-15 лет, коридимные, берут к себе детей. И, и вот дети просто счастье испытывают. Счастье испытывают, потому что ими занимаются те, кто знает, знает как заниматься детьми. В норме, заканчивая эту тему, найти гоненов, тупую и, и, и, и, и ленивую в хоридимном обществе сложнее, чем в системе образования дошкольного, да, сложнее, чем в нехоридимном. Да, можно найти, проявить настойчивое <coughs> желание, но тем не менее то есть есть благотворительные, ну, которые совсем тупые и не пошли учителями, не смогли пойти учителями в религиозные школы, им пришлось согласиться на то, что они пойдут в систему, как в одной из систем религиозных детских садов. Да, да, то есть, но, но таких, таких меньше все-таки, да? Таких меньше. И, и это сходится с тем, что Александр... это бич другой части общества, что в, вообще в детское образование, особенно в младшие, идут самые слабые. Ну, я, да. я когда говорю харизматически, я не имею в виду революционеры, революционеры типа Роман а имею в виду сильные, развитые люди. Идут в школьное образование, в младшее школьное образование, мужчины и женщины. Да, ну, и... наверное, можно. Я это имею в виду, когда говорю харизматически. Я говорю о учителе, которого люди, которого дети любят, чувствуют, что это сильная личность, с которым интересно. Mm -hmm. насколько... Ну, может быть. может быть. Насколько я знаю, скажем, вот, вот то, что считается сообразителем Финляндии, и, насколько я понимаю, вот страны Дальнего Востока, что учителя это самая лучшая часть класса, ну, выпускников класса. Дошкольная система, прошу прощения. Школьные, это про школьную систему. Про дошкольную я ничего сказать не могу. Подождите, в школьную Харидимову, опять вас плохо слышно, Александр. Нет, это нет, я имею в виду, не в обычную школьную систему, скажем, где вот она самая лучшая, скажем, типа, вот Финляндия считается, в мире там, потому что там идет лучшая, скажем, лучшая часть класса. Я, я плохо, кто мне переведет сразу? Из верхней третьей. А, ну, что происходит, скажем, в Америке, скорее всего, будет из них. Подождите, где, в каких, подождите, в каких Здесь странах в идут лучше? Это только... В Финляндии, В а, Японии, Южная Корея. что я. теперь я расслышал. Норвегия, Норвегия тоже, Норвегия. А может быть, я... А я вам знаю. открою маленький секрет. Знаете, что эти страны объединяют? У них очень мало детей в Японии Финляндии там не так мало там у них было порядка двух где-то около где-то у них самые последние uh, пока еще не отразилось в Финляндии порядка двух ну ладно, вы, вы занимаетесь разговором а я Александру проверю а вы идете в он с тебя не, не сейчас, не последний год не последние пару лет и не последние десять лет, и не последние двадцать лет. Да, да, да. Посмотрите это самое, последние. Там, чтобы, последние буквально пару лет там, да, у них снизилось, но я говорю, ну пока это не отразилось на детских садах. Ну, в... Короче говоря, страны, которые могут себе позволить в учителя направить большую часть талантливой части общества, это в основном страны, где мало детей. Uh, no. Ну, вот и все. Ну, предположим. Вот ну, и предположим. все. Вот Страна, где много детей, она не может много талантливых направить в школьную систему за исключением харидимного общества. Поэтому оно такой жизненной силой большой обладает, что в школе дети не, не ориентируются на уже на детское сообщество, на альтернативное детское сообщество. Они все еще учитель в их, их глазах значимая личность. Это... Да, наверное, может быть. И, может и быть. это влияет на их будущее, потому что и в будущем они как бы к наставникам своим хорошо относятся. Ну вот такая. Может быть. Я, я должен подумать, но может быть. Может быть. Э, я прошу прощения, Александр, но ну, в этом случае, значит, нужно. Ну, поскольку хренище большое количество детей эти не могут, можно ли этот подход распространить на вот их подход распространить на все на большую часть населения? Скажем так, основное население. Yeah. Александр, я, я ну мы, мы по-моему с вами это говорили, что, что ситуация в связи с короной совсем прочее она сейчас выглядит таким, что общество, страна, группа людей и даже частное лицо, которое направит большую часть усилий перераспределить часть усилий на воспитание детей э, сейчас. Просто по-другому по сложит бюджет, бюджет своего времени. То есть э, э, связи, сразу, связи с кар... не только в связи с карантином. Оно значительно выиграет на следующие, ну, следующие 20-30 лет, лет. Феноменально. Рывок просто совершенно вот следующие 20-30 лет, да, это как бы время тех детей, которые выйдут из школ после всех этих карантинов, ограничений и всего прочего, и всех этих кризисов школьного образования, интернетизации и все, всего прочего. Да, вот за это время, за, за короткое время, Нужно создать э, систему э, новаторскую, насколько можно, социализация, обучение и всего прочего ребенка. И не только ребенка, но и взрослых. Посмотрите, что делается. Хорошо, приглашать хоридивных девочек в светские сети. Нет, я не форекс. Александр, давайте, может быть, вы начнете. Ну э, хорошо. Это Основной довольно... доклад. Я не хотел становиться основным докладчиком. Это... Нет, как раз наоборот это было. Это на самом деле обсуждение. У меня просто есть мы ну, некие соображения, как и что можно сделать. Но опять-таки это не э, полностью продуманная, так сказать, и, так сказать полностью заверенная программа. Но э, э, в данном случае мы э, э, в принципе, надо, значит, тут, значит, то, что заметили, две возможности. Первое, или брать, вот как тоже назвал Михаил, харизматические учителя, или иметь дело с теми, кто кто уже с тем, с контакт, с тем, что есть вот сейчас я вам немножко если можно немножко вспомним вот то что мы говорили в начале про вот, то есть, тот материал с которым они начинали в общем-то скажем так, оставлял желать лучшего включает даже даже тех кто даже те кто учился в этих сам, в их образовательных в их, в их школах и в их, в их колледжах. Тем не менее, они и не говоря еще про то, что как дальше впоследствии они смогли распространить уже на всю массу населения. Может быть, будет иметь смысл для основной массы именно брать вот этот подход, который был разработан как бы, крепкими потому что результаты, в общем-то, если учесть вот тот мудрец, который у них был, изначальный, а именно, не забывать, это были сироты, это условия, то есть морали, это можно посмотреть, это были совершенно ужасные, по оценкам, тем не менее, они смогли что-то что что достичь. Или Я второй вопрос тогда... Я расслышал, о... кого вы имеете в виду, извините, Александр, кто это достиг, этих результатов? Вы, к сожалению, не пропустили, мы говорили про э, пиетизм, как, как это было введено в <связывание> систему образования в начале XVIII века, и как они смогли полностью создать, совершенно скажем так, новый тип. Человека. Не просто образование, а новый тип да, человека. Да. Хорошо, да. спасибо. Тот изначальный, который у них был, это, в общем-то, был, скажем так, существенно ниже среднего, скажем так. Да. То, то, есть, то есть то, с чем они работали. Mm -hmm. И второе, видимо, может быть, будет и нет смысла, но это требует огромной перестройки, то есть то, что делать, то, чтобы шли в, школ... в эту в систему образования самые лучшие. Это тоже, это тоже может дать результаты. В принципе, эти два подхода, они не взаимоисключающие. Вот, но вот, третье, возможно, то, что, почему я заговорил про, про хредимную систему вот, дошкольного образования. Возможно, что еще, еще определенные моменты, то есть тесные взаимодействия с тем, с тем, как и что происходит в семьях и как, это идет, как идет самообразование. Но на это рассчитывать, по-моему, в массе, опять-таки, в массе не, не, нельзя. Ну вот, дальше вот я, Арон, я хотел бы вот выслушать от вас это самое, вот соображение по этому... Ну, по каким подходам. Я же не готовил наклады. Я, я, я ведь, ну, я совершенно никогда, вообще никогда не занимался школьным образованием, ну, кроме своих детей. Я совершенно... Прошу прощения. Я совершенно никогда не занимался дошкольным образованием, кроме своих детей. То, что, то с чем я сталкивался, стал... я сталкивался просто поскольку. Нужно было отдавать и искать куда-то э, какую-то... Э, какую-то... Э, ну, что-то приличное для, для своих детей. Я, я, я сужу по способностях при способностях дошкольного воспитателя потому как он э, ну, потому как он выглядит ну, насколько он открыт насколько он приятен в обращении в общении насколько он, я, я что, что вы хотите вы хотите что-то только насколько то есть насколько он харизматичен насколько Дети не страдают, дети, одни дети не подавляют других, а, а наоборот помогает развиваться. Есть это Я, ну, есть, Когда хороший лидер, хорошая кооперация между детьми получается, да? Да, да. да. То есть идея в том, чтобы, чтобы преподаватель помогал тем, кто э, потенциально несет лидерские качества развиваться и при этом не подавлять других детей. Мне кажется, что второму Аарону самое время должно хотеться что-то сказать. Ой, что-то микро... у вас микро... микрофон, микрофон заблокирован. Микрофон. Отключите, отключите. У вас сейчас или я должен, или вы сами разблокируете. А вот сейчас слышно. Да, я слышу. я вот только... Я только что закончил Zoom как раз с очень интересной такой экспедицией в Забайкалье, почти, что можно сказать. Там у них было землетрясение, но дальше вниз внизу лазов ничего не случилось. Вот там было очень интересная регата сегодня. Но я вернусь к вашей теме. Я не понимаю, как она возникла, и поэтому мне трудно попасть куда-нибудь в в хорошую точку. Но я хотел спросить, что, детские сады — это как бы такая тема, да, и, и вокруг нее у вас есть впечатление, что детский сад это хорошо или плохо? Можно так сказать когда-нибудь? Вообще говоря про детский сад? Вообще. Нет, нет, видимо, надо объяснить, почему мы вообще затронули. Да. Откуда у вас вышла эта тема, да? Потому что я не очень чувствую. Вот. Дело в том, что то, что э, сейчас происходит, значительно здесь молодежи, особенно э, то, что мы видим, происходит сами в Америке, ну и в какой-то степени вообще дальше по всему западному миру, и в какой-то степени коснулось Израиля, э, это вот то, что ну, вот, называется, как эта культура, ВОК. Культура с соответствующими идеями и если внимательно проанализировать то что, я, то, что я вижу, то, что я знаю про, про Америку, то что, я, то, что я смотрю, то, что это уже происходит не, на, не, в, не в колледжах, а не в университетах, происходит существенно раньше. Раньше. Уже, дети формируются, детских, все эти идеи в детских садах и в младших классах школы. Они приходят уже в колледж, в университет уже с этими идеями. И даже те, кто не затронуты деньги, они составляют, эспириум, составляют большинство, и они, так сказать, попадают под их влияние. А, так вот, чтобы... Ну, куда это, куда это зашло, мы очень, очень хорошо видно, и именно поэтому в общем-то мы, мы решили рассмотреть, что какие есть альтернативы, и вот увидели, что то, то образование, которое получается резин в детских садах, так далее, там, э, э, в общем-то, дают пока самый, самый оптимальный, самый лучший результат. И вот поэтому мы затронули эту тему. Угу, угу, угу. Вот. Э, ну, не могу сказать более подробно, но, в общем, но ну, это основные ну, э, да. рамки. Я, я э, просто сначала должен извиниться, я поздно увидел, после своего зума поздно увидел вот это вот объявление, и я как бы все-таки решился, потому что у меня отношение к детским садам очень давно сорганизовалось, я сам ходил в детский сад в Литве, и, я не знаю, вы ходили в детский сад, скажем, Александр? Вы, вы сам ходили в детский сад? Я? Да. Да. Ну вот. и я ходил, у меня дети дети ходили да, но дети ходили, это понятно и это уже потом Но я интересно то, что мы с вами испытывали в детских садах вот это как бы мы тут эксперты больше, чем даже наши дети, потому что мы за них не можем ответить, потому что у нас в наших детских садах жизнь была очень полная если вы помните, там и музыка там и, и танцы там и до шести то есть нас отнимали из семьи надолго, и мы там как-то жили своей жизнью, и приходя домой, видели отцов или матери очень короткое время. И в основном садик было место, где мы научались общаться, и тогда, и тому подобное. Но если садик был, как тогда понимались, хороший, я не знаю, что это такое, но так Считалось, что там, где есть, скажем, высокая музыка, что прекрасный педагог музыкальный, прекрасная, там, скажем, сестричка, великолепная э, директор садика, какая-нибудь, как вы говорили, харизматичная и так далее. И создавалась атмосфера достаточно такая забавная, но э, она не давила. И когда-то родители меня переставили в другой детский садик, уже к концу этого садикового периода. И он был русскоговорящий, а я ходил в литовскоговорящий детский садик до этого. И я оттуда сбежал. Я хорошо помню, что я не смог быть в том садике. не потому что там говорили по-русски, но что-то совершенно другое было. Совершенно-совершенно другое, как атмосфера. Я не смог. Потом, конечно, были дети уже мои, которые ходили в детский сад. И я до сих пор понимаю, что это не очень хорошо. Вот у меня такое ощущение. Потому что очень много времени ребенок не в семье. Это, так сказать, общее соображение, совершенно общее. Это мог быть такой садик, что и хорошо, что он там долго, потому что непонятно, что там с родителями, что дома. Но в любом случае, мне казалось, что это не самая хорошая вещь вообще садик. Ну вот, когда я приехал в Израиль, я увидел, что э, здесь к садики более короткие и родители, дольше могут быть времени. Потом приехали русские люди и стали делать садики такие же, как были в Советском Союзе, там до 6, до вечера, ну и так далее. И вот у меня до сих пор нет своего ясного представления, чем садики хороши. Но те люди, которые рассказывали мне про харидимные садики, всегда говорили очень хорошие слова. Они говорили, что харидимный садик, во-первых, там меньше народа, во-вторых, там отношение какое-то ну, с юдаизмом как-то связано, с какими-то ценностями, с какими-то идеями, и они не выхолащиваются, а как-то вот идут. Потом мне рассказали про антропосовские детские садики, которые здесь тоже в Израиле существуют. Там тоже другая немножко система, которая близка, может быть, к вальдорфским школам, вальдорскому обучению. Бог его знает, как это идет, но вдруг я вижу, что... Детские садики, опять же, разные. Может быть, это и хорошо, что они есть, но я считаю, что лучше, чтобы их не было вообще. А чтобы дети могли развиваться в большой семье, где больше много количества детей, они друг друга воспитывают тогда. Это вы знаете лучше меня. Это как бы получается, что на самом деле они занимаются и помогают. Но я последнее время, вот я живу в ор где есть население как раз вот, религиозное, и в парках, которые там есть, приходят туда семьи религиозные. И я радовался тому, что всегда, почти всегда много детей приходит. И отец. Не мамы, значит, там водят детей, а почему-то, ну, не почему-то, а, а как-то очень было приятно по сравнению с Россией или там с Советским Союзом даже, что папы этим занимаются, они приходят там, Дети вокруг них, потом дети постарше берут этих младших. И очень красивая система общения, где отец сидит, скажем, на лавочке и читает то, что он читает. Рядом с ним может быть кто-то из детей. А старшие дети с младшими занимаются то ли на качелях, то ли что-то говорят, то ли что-то играют. Вот это для меня казалось где-то правильным. Вот так я, я себе представлял, да? Потому что в моей семье, скажем, моего отца там было 9 детей, вы это знаете лучше меня, у вас похожие семьи, наверное, были. У моей мамы тоже были много, много э, сестринские дети. И там получалось это очень э, гармонично, очень как будто легко, потому что дети учились друг, друг, у, друг у друга. И я вам добавлю что-то другое, что э, замечено, и в спорте особенно, что самые лучшие дети, самые талантливые получаются нижние, вот эти вот девятые, десятые в поколениях. Из них вырастают совершенно невероятно природные, природно одаренные дети там в спорте, они быстрее всех бегут, у них рекорды мира и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому у меня все перевернулось в голове, я в этом смысле, нет у меня четкой такой вот системы, но вашу Тревогу я как бы, может быть, и разделяю, но, во всяком случае, наполовину. Почему? Потому что эти дети настолько убежали от нас далеко, и даже маленькие дети, как вы сказали очень точно, что они настолько убежали, что оказывается, что не мы должны им передавать наш опыт, а мы должны брать их опыт для того, чтобы как-то с ними дальше действовать и обучать. Мы должны быть чувственны к их опыту. И вместо того, что им рассказывать наш опыт, мы должны брать их опыт для того, чтобы говорить хоть немножко на их языке. Хоть немножко. Поэтому закон немножко поменял место. Все наоборот, оказывается. Если мы хотим продолжать ту вот систему, где менторская такая хорошая система, что ты старше, ты знаешь, ты и лучше, то это одно – и тогда есть инструктаж, тогда ребенок не столько хочет развиваться, как ребенок хочет выполнить твои инструкции. И хороший ребенок тот, который, то есть, хорош, в кавычках, да, тот ребенок, который выполняет точные инструкции, инструкции отца и матери, который выполняет инструкции в школе, который в спорте делает точно так, как тренер ему говорит, отведи руку назад, ногу вперед, теперь замахнись, а сейчас удар по мячу. И не разговариваю с ним о том, что вообще зачем все это надо, для чего? То есть, а, ты хочешь перебить мяч через сетку? Тут мы это забыли. Так вот, моя главная идея, я там иногда интересовался японским детским садом. Японский, скажем, детский садик был интересен тем, что детям разрешалось очень много что-то, кроме их безопасности. Но, но там придумали такое. Ребенок приходит в чистенькой одежде э, в садик, и... Воспитатели, понимая, что они не будут ограничивать слишком много детей, они ходивали в такие легкие комбинезончики. И ребенок мог делать все, что хотел. Он мог быть в песке, то, все. никакого текста ему не было. Да нельзя в песок, выйди оттуда, туда, сюда, зайди и так далее. И приходили родители за ними, с, ними, с них снимали эти комбинезончики. Это маленькое такое, что мы, должны, мы не сверху идем а мы как бы слуги, облеченные властью. Вот эта система. Поэтому, когда я говорю, не важно о, о детском садике, или о школе, или что-то, тут как раз парадигма важна. Если мы остаемся все время наверху, это одно. Если мы остаемся все время внизу, это второе. А вот если делать таким образом, что мы строим такую коммуникацию, что мы понимаем, я слуга моих детей, я слуга и даже в школе, если я педагог, но я слуга, облеченный властью. Вот это комбинировать и, и необходимо. Таким образом, получается, что мы можем найти такие шаги коммуникации, такое взаимодействие, которое вообще исключит вопрос. Он, его не будет. Если мы начнем с того, что мы будем таки да уважать этих детей, которые убежали так далеко, что мы их уже не догоняем или считаем, что они какие-то не такие, то мы должны к ним прислушиваться. И с этого начинать. И тогда на их языке действовать дальше. Это совсем исключает вообще проблематику. Тогда другая проблематика возникает. И тогда правильно вы говорите, что тогда нужны эти люди, у кого хватает такого терпения, которым интересен этот ребенок. Именно интерес интересен. И не больше, не меньше. Только интересен. Тогда возникает эта, эта ситуация. Чтобы появлялись такие люди, которым ребенок интересен, мы все равно должны сделать какую-то пертурбацию. Как делали в Финляндии, сделали вот я был в Норвегии, сам это видел, как это происходит. И э, потому что там каждый ребенок имеет свою э, траекторию. Он ничего не обязан быть успевающим или не успевающим. Это вообще не трактуется. Трактуется только то, что он имеет свою траекторию. Он может, захочет два раза побыть в детском садике, когда уже надо идти в школу. Он просит еще остаться на, на второй год «пожалуйста». И не считается это ни позором, ничем. Вот это очень много таких всяких, совсем других вещей, как бы все наоборот. И, и это на самом деле, мне так и да, было интересно. И, и уже когда я занимался, скажем, с такими людьми, как тунеядки и хулиганки, еще в Литве, которых закрывали, да они, это была такая интересная тюрьма. Вначале она была почти военизированная, там все ходили в мундиры но Хрущев пришел и немножко решил смягчить, или Брежнев не помнит эту ситуацию. И там оказалось, что э, та, система та же осталась военизированной, только уже без погон. Но дети не могли писать письмо родителям без, без как называется, без цензуры. Э, они не могли себе заработать, хотя работали полдня, там какие-то 15 копеек. Э, на, во время урока было 5 5 систем штрафов. И ребенок набирал баллы не в плюс, как у нас в системе, он набирал баллы прострафоваться, как легко. И вот он набирал какое-то количество баллов, штрафов, и тут же его лишали права выходить в город или право, значит, э -э -э встречаться с родителями. Эти люди убегали, делали побеги эти девчонки, там чего только не было. И вот я вам дам такой простой пример, что я как-то зашел туда, меня попросили преподавать математику. Тогда я, значит, как раз закончил математику, и мне очень нравилось преподавать математику, потому что я, мне было интересно, как люди это понимают, как вам это рассказывал, а не сама математика, сама по себе. И вот я начал преподавать. Я увидел, что классы были великолепные. Это было 7 девочек, 13 девочек в классе. Вот можешь там что-то делать. Но они совсем по-другому были выстроены. Однажды кто-то просит выйти в перерыв. Я говорю да, выходи. Возвращается совершенно пьяная. оказывается за три присеста она выкуривает сигарету, которую они там доставали каким-то подпольным путем, давая деньги каким-то строителям и так далее. Вот потом начинаешь понимать эту жизнь. И, скажем, там все, что связано вообще с педагогикой, этого нет. Система штрафов и так далее. И случилось однажды что ко мне пришла девчонка, я не знал, что там есть эта система э, цензуры писем. Девочка подходит и говорит, а можете выкинуть мое письмо? И еще подошла одна. Я взял эти два письма, выкину в почтовый ящик. Ну, вынес с территории и выкинь. На завтра вся школа мне принесла. Значит, я перед собой вижу 20 или 25-50 писем, которые все пришли мне принесли, чтобы я их вынес. Тогда я понял, что что-то делаю не так и сказал, что я возьму девчонки из вашего класса там, где я преподаю, остальные не могу. И все было хорошо. И вдруг однажды я прихожу в понедельник, там такой забор громадный, окружающий эту школу, и ко мне приходят девчонки вообще из другого класса, и говорят мне, что «та-та-та-та-та-та-та», та та вы ставили письма», «та-та-та-та-та-та-та-та-та». Я поднимаюсь в свой класс, и они наперебой рассказывают, что я взял два письма из этого класса отнести, значит, передать родителям, но я забыл их в журнале. И пришли другие учителя, и тогда сказали, откуда здесь эти два письма. И они меня как бы спасли, сказали, что я просто забыл. Или там что-то такое. В общем, они меня спасли, так сказать, от позора, что я хотел вынести туда. Но я себя опять не знал, как себя вести, потому что я должен быть и с педагогами вместе, правильно, и так далее. И вот поэтому я когда-то взял этим всегда интересовался, и есть такой Менегетти, итальянец, у него онто называется, его направление, Если у вас будет время, когда-нибудь поглядите. Так вот, этот Менегетти говорит, что педагог, вообще говоря, это самый аморальный человек. Почему? Он говорит, это очень просто, потому что он всегда говорит не то, что он думает, почти всегда. Ему приходится нести либо систему, либо что-то еще, либо договоренность этой школы, и он не бывает самим собой. То есть, это тоже для меня было когда-то открытие, что, что значит аморальный человек. Потому что я встречал педагогов из изумительных на своем пути. Даже, даже не в... тогда, это... Да, да, но он так писал. Он писал аморальный так, такой не вот не это с, не, с точки зрения некоторых морали, это аморальный. Да. Так <свят> Вот. И, но, но он же и говорил тоже, тоже примерно, как <свят> я сейчас говорю, что э, фактически педагог это, это слуга, облеченный властью. Из этого круга вот как-то выйти очень сложно, потому что если педагог служит системе, то он таки, да, моральный сразу и так далее, и так далее, и так далее. По, уже по определению. Но тех, кого я встречал, вот я вам скажу еще про одного педагога, и, и, и вот тут мне кажется, что очень, ну, ну, важно. Просто я, а, я вижу, что время кончается, у меня еще есть 7 минут, я быстренько расскажу. У меня был педагог в литовской школе. Я сначала учился в русской, потом перешел в литовскую. Это была определенная алья, как перейти с одного одной на другую. Но мне везло на учителей. Меня подготовили очень здорово за месяц-два с литовским языком и с грамматикой особенно, потому что сам литовский язык был. И вот у нас был руководитель класса литовской литературы. И он как-то нам приносит контрольную и говорит, вот давайте первый ряд пишет. Знаете, как давали? Рядами контрольные. Варианты. Да, варианты. Вот. Вы пишете все историю, там, скажем, я буду говорить из русской литературы. Толстого, а вы Некрасова. Ну, там опять Толстого, Некрасова, Толстого, Некрасова. Так, три ряда. Ну, он собрал эти работы, через неделю приходит и говорит, ребята, вы, говорит, меня разочаровали. Мы тут все, что такое? Вы понимаете, а, он еще что сделал? Он нам дал второй раз. Он пришел после такой контрольной и говорит, а сегодня пишем опять, первый ряд опять Толстой, второй ряд опять значит, Некрасов, второй ряд опять Толстой и Некрасов. Кстати, те, тоже, те же самые дал темы тем же ребятам, то есть те же рядам. Когда он их собрал во второй раз, он приходит уже через неделю и говорит, вы меня разочаровали. Мы говорим, в чем дело? Он говорит, понимаете, когда я думаю, что вы интеллигентные люди? И вот в первый раз не знали, что писать о Толстом там и, и Некраске. Так вы пойдете в библиотеку, чтобы знать это, что вы не, не, не сможете выжить как интеллигентные люди, не проверив это. Вот как Миша сразу проверяет статистику, скажем, этих семей норвежских или финских. Так вот. И он говорит нам простые вещи, что мне не важно, строишь ли ты, э, получаешь ли ты оценки, потому что это другая работа получать оценки. Мне важно... Интересно ли тебе узнать то, что ты узнал, что ты не знаешь? Так вот, эти учителя, они учителя. И у меня была такая еще учительница, которая просила у класса разрешения поставить мне первую пятерку за сочинение по литовскому, как я написал, потому что там у меня была одна запятая, ее не хватало. Но чтобы дать мне возможность порадоваться самому этому, да, она у класса просила разрешения. Ребята, вот так и так он написал сегодня первый раз без единой ошибки, но мне запятая где-то осталась. И тогда я могу детям показывать правильно, что я получил, потому что если она этого не скажет, я кому-то скажу получил пятерку, мне скажут, а, у тебя там запятой не хватает. А она даже такие вещи делали. Эти учителя были в порядке, которые там, в Литве была очень старая система одного такого педагога, и, и они это делают То есть, в Литве говорю, осталась система до военных времен. Да, да, там, там культура, очень хорошо. Кура, она, она преемственная оказалась, да? она не, не разрушилась. Вот, она не разрушилась, и, и к этому была очень большая тяга. И поэтому я тоже в нее влился, не с точки зрения самой, э, ну там, вот, садики, не садики, и так далее, эта система. Нет, я в нее врился таким образом, что я понимал, что что-то еще есть сверх этого. То есть, есть что-то, что мы не можем просто даже подготовить их в пединститутах. Это не получается. Есть что-то, что должно нестись как часть культуры. Просто как культура, не как образование, просто образование, да, не, не как какие-то техники, технологии. Вот. И, ну, и поэтому я говорю, что у меня к этому отношение очень сложно. Я всегда думал, что садик – это хорошо, потом понял, что это нехорошо, но у меня своя диалектика. Ну, а, потом это... понял, да. а потом понял, что есть те садики, которые можно считать хорошими, особенно как раз харидимные. Как раз да, да, сейчас возникает еще одна новая возможность, если можно было бы освободить женщину чтобы она могла быть дома с детьми, по крайней мере, тех женщин, которые хотят. Да, Но да. они могли бы наладить домашнее образование с помощью хана. И тогда вообще это была бы очень гармоническая система. Единственное, что это нужна женщина из той семьи, где еще девочки не вот знали, именно. как воспитывать. В этом, смысле, в этом смысле харидимное общество это наш корень жизни. Он, они от этого корня еще не были. Конечно. Опыли. Так же, как литовское общество, которое выросло. Да, и там же они было очень много евреев. евреев. сохранились да, да, Там и, и Хедер, все мои родители учились в еврейских или еврейских школах. А -а -а. Это Хедер. было понятие Хедера. Было понятие вот этого уже уважения ученику, ребенку, который получил 13 лет, и он после этого одинаков в своих текстах, в своих по, по праву дискутирования и так далее, это, это было там внутри это было там внутри очень есть, е, если сегодня кредитным женщинам дать возможность, но это, это будет не сегодня, но в ближайшее будущее, да, когда будет всеобщая роботизация и э, количество работников, потребность в работниках уменьшится это, это уже моя мечта да да. уменьшится да. потребностей в работниках так, что любая женщина, которая хочет быть с детьми, она сможет это сделать, и по Академии Хана это вот такая да. школа, где да. старшие помогают младшим. Да, да, но это Там есть страшная разобрать. история и другая, что так сильно разовьется искусственный интеллект, что будут просто няни, такие, что не будет не, не будет необходимость, как говорил поляк, а не есть необходимость или нет не будет необходимости да, да он говорил нет необходимости голосовать так вот не, не будет необходимость в таких простых нормальных людях живых а будут такие компьютерные няньки но которые могут будут, э... заменить страшным образом вот это дело. Это уже это далеко я... впереди, дай Бог. Да, да, это... но это все равно. Сказать... правильно. Но, но для игры можно сказать так же, как и вы сказали. Я не знаю, как будет. Это, это, нет, то, что я говорю, это я, я чувствую, это не для игры, это может... Вы понимаете, рапортизация, производство... Да? Сейчас, извините, одну секунду. Угу. Стоп, буду. Стоп буду. Э, умная колонка там. значит э, роботизация производства э, такая всеобщая это то что может произойти в ближайшие 5-10 лет то да. есть через 10 лет вполне могут быть уже условия чтобы. а я бы уже сегодня на самом деле наша страна Удивительно, прогресс, да, сто лет да, назад да, и сто да. лет назад общество могло позволить женщине сидеть со своими детьми, да, да. а сейчас оно стало намного беднее. Да, нет, я просто должен сейчас откланяться, я просто хочу сказать, что э, я могу подумать еще, если вы когда-то продлить эту тему. Да о садике, потому что когда-то у меня был свой материал такой придуманный и многом, а сейчас он, кстати, ну уже может быть не, к, не ко не к времени, не к месту, не к месту, но я попробую найти материал и, может быть, что-нибудь еще расскажем, потому что это интересная штука эти садики, потому что сейчас они прикреплены к школе обычно и это такая длинная система садик и первый класс школы, это почти последняя группа в садик и так далее, там разные вещи придумывают, и вот антропософы тоже придумывают, кто-то пытается делать, но и вы говорите о том, как освободить, как ее сделать заинтересованной, тратить время на своих же детей, своей же семье и, и радоваться этому, да, это было бы совсем неплохо, но сегодня это под вопросом уже давно, да, это примерно лет 50. И это, я к тому, что это должно измениться в ближайшие но если вы думаете, что хан это поможет этому, если он, сделает, если он сделает такие вещи, которые были бы связаны как раз с материнской педагогикой, я скажу, почему это важно, потому что если материнской любви недостаточно, особенно детям, ну, мальчикам, то это близкий путь к шизофрении и ко всем другим вещам. Потому что там... И к слабым нарушениям, которые просто да, понизывают да, наше общество. Да, потому что и вот этот, эта любовь материнская оказывается в какой-то мере очень-очень решающая. Да. И когда я про это уже понял, что, что тут как раз ничего нельзя делать с природой, что мать отвечает за внутреннее, а когда-то была такая теория биологическое еще да, даже и в Союзе, что вот мужчины пропадают, а потом их не хватает. Почему? Потому что по всему пути жизни, значит, они быстрее подбавят под, под, под болезни, под войны и так далее и, далее, и потом их уже не хватает для женщин, которые сохранили очаги. Потом все это вообще перевернулось. Но в любом случае все равно функция женщины внутренняя, она ближе охрана семьи, так сказать, ну гармония семейная, а, а муж, мужчина должен приносить еду, пищу и так далее. Это самая старая биологическая теория, но сегодня много что поменялось все равно и, и тут нельзя сказать, потому что есть родители мужчины, которые делают материнские функции лучше чем сами матери. И тут опять никуда не деться, потому что много что перевернулось. Так вот это да, вот... Потому множество. что женщины ослабились, ослабли в этой функции из-за того, что они пошли там по пути карьеры. Например. Ну, и туда пошли. Потому что мужчина туда... стала сильнее, чем женщина. Потому что женщина стала слабее, чем привычно в умении, умении быть с детьми. Да, но, но, но я думаю, что было разбито очень какой-то момент понятие семьи. Оно было нарушено и понятие семьи как ячейка общества я тут не смеюсь а на самом деле вспоминаю выруб, вырубило у нас понимание что семья это суть что то не ячейка а семья это суть и тогда это вырубили на было двумя наверное поколениями на на двух-трех поколениях первый шаг это отправка женщины да. в наймечки как говорят на украине да наймечки это считалось Самая ужасная, самые несчастные люди в старые времена, где женщина должна была по найму идти к чужим людям работать. Ну, если она Самое низкое состояние... Да. Если она высокообразованная гувернантка, это было, было еще ничего, когда говорили... И женщина о том, из семьи ездили. не шла в гувернант. Да, да, да, это да. не замужние женщины. Да, и привозили... И, да. Я должен распро... распрощаться, меня уже жена говорит, я уже опоздал на целых 5 минут. Все, спасибо вам. Все, я прошу прощения, я очень рад, что мы увиделись. <как> Будем здоровы. Пока-пока. Алекс и Арон что-то ослабли, или вообще занялись. Нет, это, это... О, сейчас я Алло. Тут Алекс, мы, мы, мы вас потолком перебили. Ну все, теперь вам полностью возвращаются образды. А, а Аарон, наверное, слабо себя чувствует, боюсь, он может пошел отдыхать. Э, да, вам возвращается. Опять-таки, мы, мы сейчас не можем установить ту ситуацию, которая была 100-150 лет назад. Может, надо, то есть надо просто понять, что, что, что делать конкретно сейчас. А как? Израиль в, в, в отличном состоянии, в положении по сравнению со всем миром. У нас есть большая часть общества, где это состояние еще есть. Оно еще не засохло. вот Его только сохранить надо. Нет, и надо еще, помимо всего прочего, еще распространить на все остальное население. Первое — сохранить. И второе — оно постепенно оно... Да, да. Вот это... Почему я сказал, что Арана, но ну, извините, я вас конечно перебил. Да, давайте свою, свою линию. Вы как-то извне хотите это восстановить. Да, да, да. Так что извиняюсь. Да, да. да. да хочу этот самый...